Приветствую вас на втором занятии тренинга канал youtube с нуля для первых денег данный тренинг записывается совместно с Филиппом Проданом в рамках нашего совместного тренинга трафик менеджер итак что вы узнаете на сегодняшнем занятии сегодня будет одно из самых важных и ответственных занятий дело в том что сегодня мы с вами узнаем как правильно выбрать нишу для вашего канала как определить популярность вашей ниши, узнать конкуренцию вашей ниши, как найти популярные ниши на YouTube. Я расскажу вам механизм поиска популярных ниш. И мы сегодня с вами поговорим о важнейшей тематике – это целевая аудитория вашего канала. Итак, как правильно выбрать нишу канала? К сожалению, на многих YouTube тренингах эта тематика почему-то игнорируется, пропускается и не рассматривается. Хотя это первый шаг в развитии вашего канала. И если этот шаг вы сделаете не в правильном направлении, никакой какой успех вы рассчитывать не сможете. Какими же критериями необходимо пользоваться, выбирая нишу канала? Если вы продвигаете какой-то свой интернет-проект, у вас какая-то своя группа ВКонтакте или в другой социальной сети, свой сайт, то... Для вас вопрос выбора ниши не стоит. Вы создаете канал, который работает в нише продвигаемого вами проекта. И основная задача этого канала – гнать трафик продвигаемый вами ресурс. Если же вы участвуете в каком-то чужом проекте, ну чаще всего это какой-то MLM проект, вам необходимо создавать канал в нише продвигаемого вами проекта. Опять же, какая цель ставится? Привлечь рефералов в этот проект. Естественно, под вас. Единственное, о чем нужно помнить, я сейчас дам очень хорошую практическую рекомендацию тем людям, которые продвигают чужие проекты. Пожалуйста, не сужайте нишу своего канала до какого-то одного проекта, в котором вы сейчас участвуете. Вам лучше продвигать в интернете себя, назвать канал своим именем и продвигать в первую очередь себя. В рамках этого канала вы будете продвигать проекты, в которых вы участвуете. Но основная ваша задача – это продвигать в интернете себя. Вот, например, как это делаю я на своем канале Игорь Черноусов. С моей точки зрения, это лучшее решение. Но как же поступить людям, у которых нет проекта? Как им правильно выбрать нишу канала? Тут то тоже все достаточно просто. Задайте себе вопрос, что вам больше всего нравится? Какое ваше любимое дело? Какое ваше любимое хобби? Возможно, вы любите играть в компьютерные игрушки, в какой-то достигли... Колоссальных результатов, у вас есть какие-то секреты, навыки, которыми вы можете поделиться. На ютубе очень много каналов, посвященных обзорам компьютерных игрушек, прохождением компьютерных игр. Возможно вы автолюбитель и у вас золотые руки, вы можете из тазика сделать феррари. Колоссальное количество каналов, посвященных авто. Возможно, вы что-то коллекционируете, собираете, модельки, марки. Это тоже многим интересно. Может быть, у вас есть какая-то своя специфичность или уникальность. Возможно, вы обладаете какими-то специфическими знаниями. Ну, Например, в области как расплатиться с долгами или с кредитами, как общаться с коллекторскими компаниями. Либо вы можете помочь людям в заполнении налоговых деклараций, либо в сокращении налоговых сбор, сборов. Вот все это интересно. И если вы в этом специалист, если вам что-то нравится, то лучше именно в этой нише создавать свой канал. Почему? Потому что у вас есть практический навык, у вас есть опыт, у вас, скорее всего, есть уже какие-то друзья, которые этим занимаются. Это будущие люди, которые будут смотреть ролики с вашего канала. Вам будет проще подбирать видео, вам будет проще общаться, отвечать на какие-то вопросы. Дело в том, что один из мощнейших инструментов продвижения видео – это соцсети. Там нужно что-то писать, и тогда вы будете получать эффект для продвижения своего ролика. Это можно сделать только в одном случае, если вы в чем-то разбираетесь, если вам что-то нравится, вы специалист. Затрудняетесь ответить сами, спросите у своих родственников, в чем вы дока. Если же вы уже определились с нишей своего хобби, то пожалуйста не создавайте сразу же канал. Вам необходимо произвести анализ вашей ниши. Вы должны понимать, кому еще интересно то, что вы планируете делать. И с кем вам придется конкурировать. И на какие результаты вы можете рассчитывать. Вот сейчас будет очень важный момент. Я вам покажу, как по-простому, подчеркиваю, по-простому, произвести анализ вашей ниши. Значит, вам необходимо перейти на YouTube. Лучше это делать в браузере Google Chrome по причине следующего. В Google Chrome, если вы войдете в настройки Google Chrome, тут есть такое действие в режиме инкогнито. И в этом режиме, который не учитывает ваши никакие личностные предпочтения, не ведет историю того, чего вы искали, то есть это будет такая чистая статистика. В режиме инкогнито вам необходимо перейти на YouTube. И вот мы на главной страничке YouTube в строке поиска вы пишете название вашей ниши соответствующее, например, вашему хобби. Я пишу мутфильмы, это моя ниша. Как определить конкуренцию? Я смотрю на результаты поиска. Обратите внимание, у меня выдается 700 тысяч результатов, 700 тысяч роликов а, работают в нише мутфильмы. Это говорит о том, что эта ниша не просто популярна, а мега популярна. Если результатов Выдачи меньше 10 тысяч, значит ваша ниша не очень популярна. И вам необходимо задуматься, в том ли ином направлении вы двигаетесь. Если, конечно, вам это очень нравится, то создавайте свой канал для души. Если вы думаете, что эта ниша выстрелит через какое-то время, это, конечно, бывает очень хорошо. Это работа на перспективу, и тогда вы сможете собрать все сливки. Тогда да, работайте в этой нише. Но в большинстве случаев, если... Меньше 10 тысяч, то ниши стоит не заниматься, а выбрать какую-то другую. Теперь смотрим, какие каналы у нас в этой нише работают. Что значит какие каналы? Значит, я обращаю внимание: вот на этот чекбокс на тикет галочку в сером треугольничке Если после названия канала стоит вот такая галочка, это значит официальный канал. Такой статус получают все каналы с больше чем 100 тысяч подписчиков. Это говорит о том, что эта ниша не просто популярная, а в этой, в этой нише работают серьезные каналы, с которыми, скорее всего, придется конкурировать, но это ниша с большой перспективы роста. Обратите внимание, тут колоссальное количество официальных каналов. То есть... Ниша мутфильмы популярны. Если вы посмотрите на первый ролик, который занимает первую строчку, да, вы можете примерно определить, как, на какое количество просмотров вы можете ориентироваться. Конечно, с официальных каналов, где колоссальное число подписчиков, эту цифру нужно значительно уменьшать. Значит, как посчитать число просмотров, среднее число просмотров за месяц, который набирает ролик? Вот обратите внимание, первый ролик набрал 5 миллионов просмотров за 7 месяцев, то есть где-то порядка, наверное, 800 тысяч просмотров в месяц но это очень хорошая цифра вот очень хорошая цифра но опять же канал союз мутфильм это официальный канал и много просмотров дают подписчики с этого канала но все равно в нише мутфильмов вы наберете серьезное число просмотров я сейчас проанализирую еще одну нишу то есть в рамках этого тренинга я буду работать с двумя каналами вы посмотрите вживую как они развиваются я наберу Quiz групп это медиа сеть Который я сейчас занимаюсь. Опять же, обратите внимание, 715 тысяч роликов ответили по этому запросу. То есть это тоже серьезная конкурентная ниша. Но опять же, посмотрим, на что мы тут можем рассчитывать. Какие официальные каналы у нас на первой страничке. На первой страничке я не вижу ни одного официального канала. То есть роликов много. То есть мне будет колоссальное количество. Нет, вот официальный канал самой медиа-сети. И все. В принципе, по этому запросу я могу не на очень большое количество просмотров работать, потому что все-таки ниша не развлекательная, а ниша коммерческая. Вообще, в коммерческих нишах много просмотров набрать не всегда получается. Вот таким вот образом мы анализируем ниши. То есть интересуют результаты выдачи, с кем вам придется толкаться и на какое среднее число, просмотров в месяц, вы можете ориентироваться в этой нише. И вот обратите внимание, на первой страничке я нашел ролик с нашего молодого канала Квиз Братства. Что очень-очень меня порадовало. При такой серьезной конкуренции в 715 тысяч. Значит мы молодцы. Если вы проанализировали свою нишу хобби, и она у вас оказалась популярна, востребована, переходите к второму шагу подбору целевой аудитории. Ну а сейчас поговорим о тех, у кого нет проекта, у кого в принципе нет ярко выраженного хобби, но есть желание создать свой YouTube-канал и причем создать его в популярной нише, чтобы набирать колоссальное количество просмотров, потом которые можно монетизировать. Вот где и как найти популярные ниши. Пожалуйста, запомните, что все течет и меняется. То, что было популярно вчера, абсолютно не будет популярно завтра. Поэтому я вам даю такой четкий механизм определения популярности. Как определить, что сейчас популярно на ютубе? Это все делается очень просто. Значит, шаг номер один. В режиме инкогнито заходим на главную страничку YouTube и смотрим, что у нас популярно на данный момент. В топе YouTube ролики лежат недолго. Но вы всегда в течение нескольких дней можете отследить тенденцию, что вот популярно. Конечно, популярно все, что связано с юмором. Вот, конечно, популярно различные съемки с видеорегистраторов, события на дорогах. Не очень, скажем так, позитивные чаще всего события. Вот, различные приколы. И сейчас мегапопулярностью пользуются ролики, посвященные событиям, происходящим на Украине. Значит, друзья, у меня убедительная просьба. В рамках хотя бы этого тренинга не создавайте каналы, посвященные войне, которая сейчас идет на Украине. Дело в том, что я считаю, что зарабатывать деньги на людском горе, это не совсем правильно, мягко говоря. И вообще, YouTube, к сожалению, показал себя с неприглядной стороны в этих событиях. То есть просто-напросто ролики с практически с большинства каналов подливают масло в огонь. Это первый. Первый способ определения популярных ниш. Второй способ более интересный. Это способ с использованием замечательного сервиса, который называется Social Blade. Ссылку на этот ресурс вы получите в дополнительных материалах. Это шикарный сервис, который позволяет проанализировать популярное в соцсетях. Заходим на главную страничку Social Blade и нажимаем на кнопочку YouTube. Опускаемся чуть ниже. И что мы с вами видим? Мы с вами видим рейтинг. рейтинг популярности YouTube-канал. Вот у нас самые популярные опять же, на данный момент. Значит, вы можете нажать на ссылочку канала, переходим на страничку этого канала, облизываемся, смотрим, какие количество денег люди могут заработать на своих YouTube-каналах, да. Если же вы хотите узнать, на какой в какой нише этот канал работает, а именно ради этого мы с вами сюда зашли, просто нажимайте на кнопочку YouTube Channel. И вы попадаете на страничку этого канала. Обратите внимание, на первом месте канал по детской тематике, набирающий 84 миллионов просмотров ролики с этого канала. Посмотрим, что у нас еще популярно, как кто у нас стоит на втором месте. Опять же, даже по названию видно, что это опять же канал, посвященный детству. То есть не кровища, не трупы, а именно дети в фаворе Обратите внимание, вот на этом канале делаются обзоры киндер сюрприз И ролики набирают миллионные просмотры То есть за день набирает 500 тысяч просмотров Мультик, в котором девочка просто распаковывает киндер сюрприз Вот благодаря вот этой простейшей методике Благодаря топу ютубу и сервису Social Blade Вы можете узнать, что же сейчас в фаворе на ютубе И если вам эта ниша интересна Создавайте канал в этой нише и стремитесь к таким же результатам. Вот на этом я закончу с рекомендациями в выборе ниши. Надеюсь, что мои рекомендации в выборе и в анализе ниши позволят вам грамотно определить нишу своего будущего канала. Теперь, этап, который практически на всех тренингах игнорируется, пропускается. Это целевая аудитория вашего канала. Поймите, друзья, вы создаете телевизионную программу. То есть ваш канал ⁇ это телевизионная программа. И если эта телевизионная программа регулярно выходит, то вокруг нее собирается определенная целевая аудитория. Вы, наверное, все понимаете, что, например, постоянные зрители канала Культура не так часто зависают на MTV. Ну и наоборот. То есть каждое видео собирает определенный круг людей. И если вы хотите чтобы ваш канал, чтобы ваши ролики пользовались популярностью, чтобы они просматривались, комментировались и так далее вы должны понимать для кого вы снимаете ваше видео что этим людям интересно что, какие проблемы они хотят решить и если ваши видео будут полезны, интересны и зрелищны тогда ваш YouTube канал будет просто в фаворе конечно если вы выбрали нишу в которой вы совсем не разбираетесь определить вашу целевую аудиторию вам будет крайне тяжело но я вам дам несколько практических советов которые вам позволят все таки определиться с тематикой видео вашей ниши что там наиболее популярно и хотя бы примерно нарисовать себе портрет ваших будущих зрителей кто это мужчина и женщина какого возраста чем они интересуются и так далее вот как это все узнать делается это достаточно просто и с моей точки очень логично. Опять же, мы с вами заходим на наш любимый YouTube. Опять же, набираем нишу, в которой вы будете работать. Ну, давайте вот все-таки по мутфильмам работаем. Набираю мутфильмы. И что я сейчас должен сделать? Что мне позволит проанализировать мою будущую целевую аудиторию? Я захожу на каналы своих конкурентов. То есть на каналы, которые занимают первую, первую страничку поиска YouTube. Открываю эти каналы. То есть нажимаю на... Название канала, открываю в отдельной вкладочке для удобства и начинаю анализировать данный канал. Обратите внимание, как эти каналы оформлены, вам это пригодится, потому что уже скоро мы с вами будем оформлять каналы. Подсмотрите какие-то интересные фишечки. Откройте раздел видео. Посмотрите, какие ролики набирают большее число просмотров. Значит, эта тематика, раскрытая в этом ролике, наиболее популярна. Вы можете открыть этот ролик и почитать те комментарии, которые пишутся под роликом. Если комментариев много, это очень хорошо. Вы можете примерно оценить, что людям интересно в этом ролике, что их зацепило. Вот кто пишет эти ролики, каковы их интересы. То есть благодаря вот этим комментариям вы можете себе уже нарисовать портрет зрителей. Да, этот канал не ваш, но раз вы будете работать в этой же нише, то, скорее всего, у вас будет те же самые зрители. Благодаря анализу каналов конкурентов, вы можете подсмотреть кучу интересного с этих каналов, которые уже достигли какой-то популярности. И самое главное, вы сможете найти интересную тематику для ваших видео в этой нише и определиться с целевой аудиторией, кто же смотрит эти каналы, что им интересно вот это очень важно если вы всегда будете в голове держать образ клиента для кого вы снимаете монтируете какой то ролик если вы будете понимать что ему хочется видеть на вашем канале что он ждет какие у него проблемы вот тогда ваши ролики будут пользоваться успехом на этом у меня все так как курс у нас начальные базовый, я не вдавался в какие то уж чересчур нюансы чтобы не углубляться но основные моменты по анализу ниши, определению ее конкурентности, по анализу целевой аудитории я вам рассказал, что вам необходимо сделать в домашнем задании. Значит, вам необходимо, пользуясь моими рекомендациями, выбрать свою нишу, проанализировать эту нишу на популярность, какое количество роликов в результатах поиска выдается, есть ли какие-то официальные каналы в вашей нише какое среднее число просмотров вы можете набрать, обязательно проанализировать несколько каналов ваших конкурентов, посмотреть у них какие-то интересные фишечки и самое главное определиться с наиболее интересной тематикой в вашей нише. И в заключение вам необходимо будет прописать образ вашей целевой аудитории. Кто это мужчины и женщины, какого возраста, чем они интересуются. Вот какие у них проблемы. Вот такой портрет целевой аудитории вам необходимо будет написать. Отчет, пожалуйста, оставляйте в бланке, который находится на страничке тренинга. Если вы проходите тренинг в своем оригинальном виде через Just Click, пожалуйста, не забывайте, что у нас каждый четверг проходит обратная связь, живая, на страничку сайта с обратной связью вы попадаете сразу же как только размещаете свое домашнее задание и можете посмотреть запись последней обратной связи Значит, для удобства по многочисленным просьбам я создал скайп чат который называется братство quiz group ссылку на этот скайп чат я размещу опять же в дополнительных материалах у меня нет возможности каждого консультировать в скайпе на все вопросы я Отвечаю в обратной связи. Но вот в этом скайп-чате, я надеюсь, вы будете помогать друг другу, потому что уровень подготовки у всех разный. И работая совместно, помогая друг другу, вы получите какую-то необходимую вам информацию, которую я по каким-то причинам мог вам не додать. Опять же, друзья, обращаюсь с просьбой, если у вас какие-то предложения или либо замечания, рекомендации по урокам тренинга, пожалуйста, их пишите, я буду оперативно реагировать. Не забывайте, что уроки проверяются руками и требуется какое-то время мне для того, чтобы все проверить. Спасибо большое всем, кто досмотрел. Выполняйте домашние задания. До следующего урока.